Всем здарова, друзья, меня зовут Эрик И сегодня я записал новый ролик, как мы дропаем скины на саби -шоке. Да, у нас накипилась некоторая сумма Это около 30 тысяч рублей, которую мы решили раздать людям Игрокам саби -шока, которые купили премиум Половина этого ролика будет с участием братишкина Поэтому за это определенно лайк Я хочу сразу сказать, ребят То, что я сейчас вам показываю, это дропы, которые стоят под 4-5 тысяч рублей Когда вы покупаете премку, такого дропа не будет Точнее, он есть, но он очень редок Средняя сумма стоимости скина это 150-200 рублей И суть премики это не окупиться Дроп скинов это просто как дополнение И подарок за то, что ты поддерживаешь наш проект Потому что сейчас на таком этапе Каждая подписка это просто donation, можно сказать в сабершок А это очень важно Давайте начинать и не забудьте поставить лайк Давайте наберем 15 тысяч лайков Let's go в общем, пацаны, мы сейчас зашли на сервер паблика И будем выдавать самый дешевый скин, который у нас есть Сначала начнем слабенько и будем заканчивать ножами В общем, скорее всего, человек по имени Виокс получит в конце этой карты коллаж Так, и прямо сейчас будет реакция Коллаж Найс Что? Что? Я понял, что не, <связать> не, ну нихуя ты миллиардер, молодой. Привет. Как оно там у вас? Да, на да, Бол... чешу. Не-не-не. Завтра не школа. Блядь, не, Прикинь, у меня первую химию отменили. Из-за чего? А у нас химичка заболела. Короной? Надеюсь. Бля, ну просто если она заболела, народу школу бы все закрыли. Нет? У меня в школа заболела. И ты туда пойдешь пойдёшь? Вот. Да. Так, если что, дроп выдаем. Мы сейчас ножик бульвару, Он единственный здесь премиум. Мы же выдаем только тем, у кого премиум. А, ты байтишь людей на покупку випки, я понял. Ой-ой-ой-ой. Так и... такое. Нэйс. Ух, Владимир. Блять. Эрик, Эрик, Эрик, Говнюк, блять. Я вот почему тебе повезло? Тебе повезло. Ты обладатель випки, вот тебе повезло. Мне надо прям, Я все, я пришел, пошел обновлять. Не, шуток тебе говорю Ты вообще понимаешь, что ты сейчас получил ножик настоящий? Не фейк. А, ну нормально, да? Обычно на него купишь. Шавуха. Шавуху за тысячи, тысячи. не не 5, Блин, 5 тысяч. 5 тысяч. 5 тысяч, бля, чел. Шавуха тысяч. О, Пиздец. Я бы трусы шок. порвал на стуле, если бы не нож конечно, ну ладно. Давай сейчас, вот раз, два, три, ты такой. Ебать, не, вот понял. Давай. Раз, два, три. Вау, нож пацаны. Бальвар, ты можешь помочь? Нужно записать ролик. Скажи, закричи, типа, ты рад там ножу. Откатите у него нож сука ебаная какая. Давай, короче, сделаем сейчас постанову. Ты типа мне нож выдашь, я так заору, вроде стаешь, ты держишь мне его. Фрерик, давай ты просто заорь типа. Ура! Не выпал нож. Юфу, пойду еще продлю премку. Красиво, красиво, молодец, продано. Прямо сейчас мы на какая и я вам покажу, как я сейчас поставлю ставку на коэффициент 1.5, выиграю определенную сумму, зайду в джекпот. И поставлю 10 долларов и выиграю тоже определенную сумму Все, мы, мы выиграли сейчас из 50 долларов 24 И в джекпоте моя аватарка крутится и очень много Но вот видите, даже сейчас я могу проиграть Я проиграл, я не знаю, как этот джекпот работает Кстати, вы в курсе, что если вы зайдете вот сюда Нажмете на скинопад и просто получать скины в подарок. Чтобы быть участником, вам нужно быть активным в чате, быть активным в ставках и сыграть больше 10 игр. Ну, а еще на этом сайте есть промокоды. И сейчас у меня есть 6 долларов с рефералки. Смотрите, я сейчас создаю промокод. Наш 20 использований, а промокод назову «Привет1». Прямо сейчас только 20 использований есть этого промокода, поэтому вы можете успеть. Вы получите 25 центов. Но сейчас я поставил 20 долларов на 1,5. Отлично, у нас теперь 100 баксов из 50 долларов Вот что я вам хотел показать А мы идем дальше Алло, ребята с премиумом вот Да, конечно я а. тут, Вы все слышу. сейчас куплю Вот Хочешь смотрите, купить? давайте так Кстати Давайте так Вова пишу. не знает, что у него включено ВХ Сейчас посмотрим на его реакцию Давайте вот среди випов сыграем Так, я загадываю 3, Ребята, что? это Нет. Практически Вайтранчик, практически. какое число да, я загадал? 7, то будет 7 Господи, Так, 7, хорошо Гик, какое число я загадал? Гик! Так, ухуй, <звучат> Снейник, Снейник, Алло! Это реально бразишкин! Блять, <звучат> <звучат> вы слышите <звучат> меня <звучат> вообще? Спешись, <звучат> пожалуйста! Так, короче, вайтранчик я выбрал! <звучат> да, <звучат> это было число 3, но из-за того, что все -то <звучат> проигнорили, типа, вайтранчик остался. Пацан, а, ребята, у меня ВХ какой-то, блять, горит, Что за хуйня? Ты, ты что, этот, что за хуйня у меня я вся карцветил Это ХВХ, что ли, какой-то, я не понимаю. Ты сейчас э, в ВБС адми администратор запустил? Конечно, ну, короче, когда ты администратор запускаешь, Казгу багается иногда Ну, короче, это редкое говно Давай сочиняй, блядь, нахуй Твою мать, я думал, что за ебанг, блядь, реально ВХ, твою мать Вратик! А кто, а кто в итоге... К кому скин, Настя? Ты о, а, никому. Я поставила ему дроп. Ну, во-первых, он не, не покупал приемку. Я хотела уже думала отменить и сказать тебе, но этого не сделала. А, У него лайт? Mm. Него... А, все, я, не, тебя не, понял. Не. я тебя понял. Ой. Вот. О. Ой. О, нихуя Ой. себе, матик ты смотри, ебать. Ты как ребенка объясняешь, что он что-то получил. Бля, ребят, вы зажрались нахуй, вот я вам я бля. Пиздец вы, уроды, блядь. Слабоумие, алло. Нет у меня. О, нормальный разговор. да, ты слабоумие. Сколько, сколько випка стоит? Здесь випки нет, здесь премка. Как давно на проекте играешь, алло, слабоумие? Без понятия, месяца три, наверное. Все. сейчас ножик падает. Ну тут реакция должна быть, сто Давай, пожалуйста, это реакция, пожалуйста. Вы еще на приколе? Смысле, кому кому да. выпало? Сурбан, выпал. И, и мне разум выпал. А почему не мне? Какой красивый? Какой шок? Нормально. Наконец-то хоть что-то. Наконец-то реакция есть. Все, конец, чуваки, наконец-то. Да, нормально, <связательно> <Ще> сказать? <связательно> что сказать? <связательно> что? Что? Это? Это что это? это? Что это такое? Же калаш, <связательно> <Нормально. Я связательно> думал, что это, а не я. Что <связательно> это такое? Я не понял. Это коллаж? <связательно> <связательно> <связательно> калаш? Ну, что могу сказать. Хотя с другой стороны, какую чью реакцию ожидать? Главное, что не пищат. Взрослые люди, все нормально. <связательно> <связательно> спасибо! У я в жизни понимаю! понял. Нормально, нормально, нормально, есть, видишь. Ну, это стоит 20 рублей, думаю. Ну да, примерно, ну где-то шестьсот. Ты можешь забрать сайты прямо сейчас. Да, я вот прямо сейчас забрать и продлить, только не эту кинь продавать, а просто свои 350 рублей кинуть и продлить Так. Срежь. И отлично. Да. Нифига себе, Но, да. Блин, и они шок пока, всем да. все равно. Это шок, это шок, он, шок, шок. он заходил на прошлый ко мне. И он там чили, аквамарин. Да не не. Настя давай ножик короче кому-то. Все, да. люди реально люди, зажираются для них это норма, для них это обычно. Так, ребят, я сейчас зашел на сервер, где каким-то образом играет шарф. Ну и плюс человек, которому мы подарим сейчас ножик под конец. Как его зовут, Настя? С4Р, как читается, не знаю. А, вот Сэр читается. А шок в спектарах сейчас сидит. Эрик! Какие. Откуда он знает, Настя? Эрик, заходи за террористов, худо ты месяц заебал. Чуваки, момент истины. Что потеряем мою котлету, блядь. Найс. Это фейк, посмотри. Ооо! Знаете, у, Ник у никого реакции просто нету. Ну, если не шарф, то ряг не шуево. Знаете, почему, чуваки, такое происходит? Сейчас 2 часа ночи, и скорее всего, реально люди просто боятся кричать, там кто спит, просто все спят, соседи, будет громко, и так далее. Слушай, а почему не мне упало? Ну, <с> <с> потому что ты не заплатил <с> шар. Потому что тебе не подкусил. В смысле, у меня премка. Для а ему нужно было хайп сделать. Ерик, ты, конечно, да. <свист> Проебался, мужик да. Ры -ры -ры -ры -ры. У вас не будет эмоций, я правильно понимаю, Опять сэр? Опять даришь ну, на типа... без микрофона, Что чувак да. Подумай да. на будущее <свист> Смотри, <свист> чел шастлив <свист> На этом закончился ролик Если тебе понравилось, пожалуйста, поставь лайк Эта рубрика, я думаю, будет жить Все будет зависеть от ваших просмотров И удержания на таких сериях Всем пока, играйте на Сабишоке Играйте, ну не с премкой, но Просто играйте Премка, это как нам хороший подарок Пока